Всем привет, друзья! Как-то на моем канале уже был обзор на зеркало-видеорегистратор от компании Carlin, модель RSA30. В данном видео я сказал, что в принципе видеорегистратор мне понравился, особенно мне нравится форм-фактор зеркала. И многие в комментариях под этим видео мне написали, что есть аналогичный видеорегистратор от компании ESDAM, модель PG-17. Естественно, я решил его заказать, посмотреть и проверить, чем же он отличается от того, на который я уже сделал обзор и сравнить его, вот так сказать, по характеристикам, по функционалу. Сразу скажу, что этот видеорегистратор от компании ESDEM, который я заказал, он в два раза дешевле, чем тот, на который я уже делал обзор. Для тех, кто не в курсе, компания ESDEM является довольно-таки крупным производителем видеорегистраторов в Китае, как для автомобилей, так и для мотоциклов. Собственно, вот и сам регистратор, на который я сегодня буду делать обзор. Вместе с вами посмотрим его комплектацию, технические характеристики. Посмотрим, чем же он отличается от того видеорегистратора, на который я ранее делал обзор. Также приложу примеры дневной и ночной съемки. Поехали! Ну и давайте перейдем к распаковке видеорегистратора. Но прежде чем мы откроем коробку и посмотрим комплектацию, предлагаю посмотреть, что у нас изображено на лицевой стороне коробки. Здесь мы видим изображение самого видеорегистратора и краткие технические характеристики. 11,8 дюймов IPS-экран, тачскрин, сенсорный экран. Качество HD 1296p плюс 1080p, сильное подавление света, одновременная запись с двух камер, разделение экраном, можно сразу включить отображение с фронтальной камеры и с задней, парковочный режим и супер ночное видение. В целом, основные характеристики озвучены, давайте откроем коробку и посмотрим комплектацию. И сразу же нас встречает видеорегистратор. И сразу, друзья, скажу, что здесь очень крутая комплектация. Давайте сейчас сам видеорегистратор отложим в сторону и посмотрим на комплектующие. Здесь у нас, видите, такая вот поролонка для защиты видеорегистратора при транспортировке. Убираем в сторону. Здесь у нас в пакете лежит дополнительная камера, которую можно установить назад далее кабель питания естественно все это попозже распакую посмотрим поближе далее резиночки для крепления к штатному зеркалу причем здесь два комплекта поменьше и побольше также gps Модуль для подключения к видеорегистратору и установки куда-то на автомобиль, для того, чтобы на видеороликах отображалось наше местоположение. Далее тряпочка для протирки экрана. Вот такой вот комплект для установки и прокладки провода. Здесь специальная лопатка и вот такие вот крючки для того, чтобы просунуть туда провод, если вы будете протягивать камеру заднего вида к заднему стеклу, например. И смотрите, друзья, в комплекте еще идет флешка от компании SDM на 32 гига. Как заверяет производитель, что флешка 10 класса, то есть дополнительно вам флешку докупать не нужно, что очень здорово, друзья. Ну, естественно, инструкция на английском языке. К сожалению, русского языка нету, но я думаю, что... Вы разберетесь уже на самом видеорегистраторе. И еще, друзья, что меня удивило, это что присутствует вот такая вот защитная пленка для экрана. Так как экран все-таки у нас сенсорный, не хотелось его как-то повредить, поцарапать. И для этого производитель предусмотрел вот такой вот вариант и положил нам защитную пленку тоже очень круто. Я считаю, что очень богатая комплектация у данного видеорегистратора. Давайте сейчас поподробнее рассмотрим камеру, кабель питания и перейдем, соответственно, к видеорегистратору. Итак, сама камера, кабель здесь около 5 метров, что довольно-таки много, достаточно для того, чтобы установить либо внутри машины, либо снаружи. Камера выглядит вот таким вот образом, нестандартно, как мы все привыкли видеть камеры заднего вида. Здесь мы видим штекер для подключения к видеорегистратору и дополнительный провод питания. Это в том случае, если вы эту камеру будете использовать как парковочную. Соответственно, вот этот провод питания подключается к фонарю заднего хода и на видеорегистраторе у вас отображаются парковочные линии, с помощью которых вы, соответственно, можете парковаться. С камерой разобрались. Давайте посмотрим на кабель питания. Итак, питание у нас на... Сам видеорегистратор мини-USB идет 5 вольт 2,5 ампера и выходной USB разъем на 5 вольт 1 ампер. Конечно, 1 ампер маловато, но, в принципе, достаточно для зарядки вашего устройства. Как я и говорил, разъем мини-USB, довольно-таки устаревший разъем. Ну и давайте перейдем к самому интересному, это к видеорегистратору. И переходим к самому видеорегистратору, здесь у нас 11,8-дюймовый сенсорный IPS-экран, что очень круто. И так как у нас экран сенсорный, у нас никаких дополнительных кнопок управления нет. На нижней части мы видим многофункциональную, я могу ее так назвать, кнопку питания, так как у нее есть несколько режимов, о них я расскажу уже подробнее, когда включим видеорегистратор. На верхней части мы видим интерфейс подключения Питание, меню USB с левой стороны, далее разъем для подключения камеры заднего вида, разъем для установки SD-карты и разъем для подключения GPS-модуля. На обратной стороне мы видим кнопку для сброса на заводские настройки и отверстие под микрофон, причем их здесь два. Здесь у нас есть такие прорезиненные вставки, чтобы не повредить штатное зеркало. Здесь крючки для установки к тому же штатному зеркалу, очень мягкие. Соответственно, посмотрим, как этот видеорегистратор установится на штатное зеркало. С этой стороны у нас имеется динамик. И с правой стороны сам объектив камеры шарнированного типа. Можно поворачивать ее вот таким вот образом. Также на экране мы видим защитную пленку. Ну что, давайте его установим в автомобиль, также дополнительно я подключу камеру заднего вида, включим, посмотрим его настройки и, соответственно, я также приложу примеры дневной и ночной съемки. Итак, питание я буду подключать с помощью специального адаптера, который у меня уже установлен вот за этим блоком Aero Glonass. Сейчас я вам покажу, я его уже ранее использовал, от него вот у меня проложен уже провод, соответственно, я сейчас его просто заменю на новый вот он сам адаптер, про него я уже снимал отдельное видео, оно есть на моем канале, кто не видел, посмотрите. Он подключается к разъему блока Aero Glonas. и когда мы открываем дверь, например, то у нас автоматически подается питание, и видеорегистратор включается. Также при выключении зажигания примерно минут 15-20 у нас еще есть питание а, здесь, и видеорегистратор еще может записывать какое-то время соответственно здесь вот этот вот модуль питания я выдергиваю и вставляю новый от нового видеорегистратора и смотрите еще один момент кто не хочет подключать комплектный модуль питания соответственно можно оставить вот такой вот который у меня был установлен с выходами под usb взять провод с разъемом mini-USB и, соответственно, проложить его сюда, к видеорегистратору. У меня, к сожалению, такого нету, так как уже все устройства с разъемом мини usb так сказать, вышли из жизни. И поэтому я все-таки проложу тот, что идет в комплекте. Здесь у нас есть дополнительный выход на USB. И, конечно же, у нас задействован не будет, так как уйдет вон туда, в ту нишу. Итак, регистратор я установил, Проложил провод питания, подключил, также подключил камеру заднего вида и вот этот вот модуль GPS. Но пока все это временно для того, чтобы посмотреть и вам показать, какой функционал появится с помощью вот этого модуля. Смотрите, есть один небольшой нюанс. Камера заднего вида, которая идет в комплекте, она все-таки предназначена для установки сзади автомобиля, так как э, кронштейн у нее не особо удобный, и закрепить его на заднем стекле проблематично, так как угол наклона заднего стекла очень сильный, и э, надо как-то измудриться установить. Я пока временно ее положил. В общем, для э, демонстрации, я думаю, этого будет достаточно. GPS-модуль установить можно в любое место, можно за пластиковую накладку правой или левой стойки. Я, скорее всего, буду э, устанавливать... Опять же, в эту нишу, где у меня установлен адаптер. То есть, в принципе, с любой стороны, что справа, что с левой, его можно положить. Я пока временно его положу сюда. Также засуну провод питания. И давайте включать видеорегистратор. Все, видеорегистратор запустился. И давайте, чтобы нам не мешала пленка, мы ее отклеим. Распаковка. Все. Так, осталось дело за малым. Сейчас я установлю флеш-карту и будем смотреть настройки. Кстати, после подключения GPS-модуля мы сразу можем видеть на экране вот такой вот значок. Зелененький, что модуль уже поймал спутники, и здесь у нас отображается скорость текущая, соответственно, так как мы стоим, скорость 0 км в час. На главном экране мы сразу видим, что отображается название компании Esdom, текущее время, соответственно, оно сейчас неправильно, его нужно будет настроить, и сразу видно, что все на английском языке. Так как у нас не установлена флешка, запись не идет. Сейчас я установлю флешку, зайдем в настройки и посмотрим, что у нас там есть. Все, флеш карты я установил. Давайте начнем, наверное, с главного экрана. Здесь мы видим сразу разделение на заднюю и переднюю камеру, как и в прошлом видеорегистраторе, на который я делал обзор. Итак, свайпаем в одну сторону. У нас включается передняя камера. Здесь мы можем поднимать вверх. Что сразу бесит, это вот это вот пиканье при каждом касании пальцем на экран. Еще раз свайпаем. Включается задняя камера. Еще раз. Включается сразу режим с двух камер. Тапаем на экран. У нас отображается нижняя панелька с кнопками. И сверху у нас ползунок для регулировки яркости. Также на главном экране у нас отображается, что включен парковочный режим. Зарядка батареи идет и установлена флешка. Давайте посмотрим на нижнюю панельку с кнопками. Здесь у нас включение-выключение микрофона. Включение или остановка записи. Сделать фото. Заблокировать запись. В этом случае у нас видеоролик попадает в неперезаписываемую память. Далее кнопка включения проигрывателя. Там мы можем просмотреть снятые видеоролики. Кнопка переключения камер. С передней на заднюю и обратно. И кнопка перехода в настройки. Давайте перейдем. Выключим этот навязчивый звук пикания. Сразу мы видим, что настройки у нас на английском языке. Так, «Resolution». Здесь мы выбираем качество. «SHD» или «Full HD». Выбираем «Full HD». Так... Циклическая запись. Одна минута, три минуты, пять минут. Я думаю, три минуты будет отлично. Экспозиция. Оставляем 0. LCD. Это у нас яркость. Включить, выключить. Соответственно, включим. Так, смотрите. Давайте, наверное, чтобы... Было проще разобраться, я сразу перейду в настройки. Посмотрим, какой у нас здесь русский язык есть и вообще какие. Английский, непонятно какой, Нидерланды, французский, польский, итальянский, немецкий, китайский, китайский, русский. Смотрите, включаем русский и сейчас я вам покажу, какие есть нюансы. В русском интерфейсе, соответственно, мы сейчас с вами посмотрим, какие настройки. И мне кажется, после этого я, наверное, снова перейду на английский язык, потому что русский язык здесь все-таки будет корявенький. Итак, давайте с самого начала режим видео здесь, как бы, все отлично. Время видеоролика 1 3, 5 минут. Экспонирование тут ладно. Яркость экрана. И здесь мы видим косяк от на типа выключить на это включить не очень приятно что такой корявый язык как бы что за от на непонятно ладно переходим дальше пост вытащить зеркало что это значит на от вообще эта функция заднего зеркала она у нас включена и смотрите вот Переходя по таким настройкам, непонятно, что вы вообще включаете или выключаете. VDR — это понятно, что при включении данной функции у нас будет улучшено качество при ночной съемке. Естественно, мы это включим. Уровень защиты — это G-сенсор. Опять же, уровень защиты непонятно, что G-сенсор всем ясно. Стоит средний. Режим парковки тут тоже все понятно. Включить и выключить. Для того, чтобы работал парковочный режим, для этого необходимо докупить специальный кит, для того, чтобы у вас питание на видеорегистраторе всегда было. В моем случае включать эту функцию не имеет смысла, так как все-таки такого кита у меня нет. так Переходим дальше. Питание от электросети. Здесь имеется в виду, что какое время будет включен экран. То есть одну минуту две минуты или три Либо вообще всегда включен. Вообще не любитель, чтобы у меня постоянно был экран включенный, поэтому... Я включаю одну минуту, и по истечении одной минуты у нас экран автоматически выключается. Далее язык, мы это уже посмотрели. Формат даты, дни, месяцы, годы, самый распространенный. Настройка часов. Здесь мы можем настроить дату и время. Переходим дальше. Дата, время, включить отображение, либо выключить на главном экране. Это вот это вот. Кстати, здесь видно, что с английского на русский поменял, что сегодня воскресенье. Итак, далее объем. Объем непонятно что. Мерцать. Здесь, соответственно, можем выбрать герцовку 50 либо 60 герц. Правило парковки. Это, собственно, наш режим парковки. На, от, опять же, да, мы видим включено-выключено. Здесь он у нас включен. Далее Формат SD-карты, сбросить на заводские настройки, версия прошивки, индекс SD-карты. Вообще, конечно, можно полазить где-то на форумах, возможно, на FOPDA, найти более нормальную прошивку для данного видеорегистратора. Возможно, уже есть какие-то прошивки от самого производителя. Это, я думаю, что можно пообщаться с продавцом и запросить у него какую-то более-менее нормальную прошивку, если вы хотите пользоваться русским языком. Ну, либо искать их на просторах интернета. Я со своей стороны, наверное, все-таки включу язык английский, так как он для меня будет более понятный. И смотрите... Здесь сразу по настройкам сразу видно Volume. Это у нас звук. Пиканье я это отключу, чтобы оно не нервировало меня. Паркинг Guidelines – это у нас включение парковочных линий на задней камере. Если вы ее подключили от фонаря заднего хода, соответственно, при включении данной настройки у вас появляются парковочные линии, когда вы включаете заднюю скорость и, соответственно, можете парковаться. В моем случае я подключил просто камеру, не от фонаря заднего хода, потому что мне она в таком подключении не нужна. Так, ну, по остальным настройкам я думаю, что здесь все понятно. И давайте, наверное, перейдем к кнопке питания, про которые я вам говорил: что есть несколько функций в этой кнопке. Смотрите, одним нажатием мы выключаем изображение: у нас остается отображение времени и даты, и вот такой вот значок. Соответственно, здесь у нас будет отображаться наша текущая скорость То есть, если мы едем, у нас отображается, что машинка едет и скорость И нажимаем еще один раз У нас полностью выключается дисплей и становится просто зеркало И то, что есть отображение часов, так сказать, на выключенном экране Это очень здорово, потому что многим они необходимы вот, Смотреть там в мультимедию, так как там, в принципе, очень мелкой. Не очень удобно, а здесь всегда у вас перед глазами, я считаю, что это огромный плюс. По поводу передней и задней камеры. У передней камеры угол обзора примерно 150-160 градусов, у задней камеры тоже примерно 150 градусов. Точно, к сожалению, производитель нигде не написал, то есть там есть какой-то диапазон у него везде в характеристиках. И также нигде не нашел информацию по поводу того, какой сенсор установлен данной камеры. То есть это Sony, либо не Sony, либо еще какой-то сенсор, Непонятно. Ну, я думаю, что сейчас это не особо актуально. Там Sony и не Sony. Самое главное, чтобы у нас видеоролики получились качественные. И чтобы при просмотре видеоролика записанного мы могли разглядеть номер либо встречной машины, либо впереди стоящей машины. Это мы все с вами посмотрим. Ну как обычно, друзья, подведение итогов. Данный видеорегистратор от компании SDM модель PG-17, практически ничем не отличается от того видеорегистратора, на который я ранее делал обзор. Единственное различие это то, что он получается доступнее, так как в два раза дешевле. Опять же, посмотрите на комплектацию. Комплектация у него очень богатая. Продавец кладет и флеш-карту, которую, в принципе, вам докупать уже не нужно будет, и защитную пленку, и камеру заднего вида хорошего качества. В целом, комплектации вообще вопросов никаких нет. Само качество видео, я считаю, на своем уровне отличное. Опять же, мне лично нравится форм-фактор зеркала, поэтому я прям топлю именно за такой формат. Видеорегистратор получился отличный за свои деньги. Однозначно рекомендую к покупке. Ссылку на него я ставлю, как обычно, в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал, а также на мой канал в Телеграм и группу ВК. Впереди еще будет много интересных и полезных видеороликов. Всем удачи на дорогах. Всем пока.